вас скорпиончики сегодня мы с вами разберем венеру которая будет проходить по нашему с вами второму дому по стрельцу она будет двигаться по этому знаку 7 октября по 4 ноября ну, на самом деле, это будет очень веселое время, поскольку Венера в Стрельце, она такая активная, она такая заводная, она очень любит общаться, очень любит путешествовать. Она очень любит друзей, особенно когда с ними много-много общих увлечений. Она любит вступать в любовные отношения с лицами из других стран, с лицами, которые... Придерживается какой-то другой философии. Она очень любопытная, она авантюристка. Ну и, соответственно, здесь есть указание на то, что наши с вами денежки, они, скорее всего, будут также связаны с темой чего-то далеко и высоко. То есть заграничной тематикой. То есть, это или же путешествия могут быть. Ну, тем, кто работает в сфере туризма, например, в сфере образования, тоже сюда касается. Все, что связано с дорогами, с перевозками, также высшего образования, философии, психологии. Вот здесь, вот, наступают. Кстати, еще сюда и фильмы тоже подходят кто. Ну, для артистов, например, кто занят в сфере искусства, да, это тоже, тоже все в вашем направлении. Ну хорошо, давайте теперь чуть поподробнее посмотрим с 9 по 13. Венера будет образовывать шикарный аспект к Сатурну. Сатурн находится в нашем 1, 2, 3, 4, четвертом доме семьи. О, учитывая, что Меркурий все еще будет ретроградным, аспектик очень-очень будет благоприятным, то будет шанс, идеальный просто шанс для того, чтобы закончить что-то начатое ранее и недоделанное по вопросам семьи. Ну, например, у меня вот, к примеру, есть недоделанный ремонт. И это возможно будет шанс что-то доделать. Может быть, наконец приедет мой мебельщик и доделает начатое почти сделанное почти, нет, вернее, не почти год назад. Что-то исправит, что-то доделает. Ну, по крайней мере, надежда есть на это. Также это шанс на то, что можно и нужно вкладывать свои денежки в дом, в семью, в быт. Возможно, когда-то что-то у вас там поломалось, или вы там давно планировали что-то купить. Ну, например, кто-то там хотел купить шторы, кто-то поменять трубы. Ну, вот так вот по мелочам. Вот для этого как раз период будет очень благоприятный. Для каких-то небольших, но серьезных и важных вложений в дом, в семью. Теперь еще интересный период. Вернее, и будет два. Первый с 14 по 17 октября. А второй с 30 октября по 5 ноября. Это период, когда Венера будет формировать секстиль. Она, кстати, будет много секстилей формировать в ближайшем периоде. К Меркурию. Меркурий у вас отвечает за 12 дом. Это 12 дом всякие там заведения скрытого типа. Это ну, какая-то, может быть, работа в одиночестве, иммиграция. В общем, что-то, что, что э, вы не спешите афишировать. Так вот, здесь возможны какие-то очень благоприятные договоренности в данном направлении. Благоприятно, что-то решается, находятся важные, оформляются важные документы. Все поездки э, приносят э, необходимый результат. Кстати, очень благоприятно в этот период обследоваться именно вот, по медицинским показаниям. Кто там... Не успевал раньше пройти какой-то там контрольный медосмотр вот сейчас самое время для этого и это до 17 октября а вот уже с 30 по 4 ноября то здесь уже шикарный период для новых знакомств для поездок, для переездов это период когда все будет очень легко и гармонично складываться в вашей жизни Теперь еще интересный период 20 октября. Это период полнолуния. <смех> полнолуния в Овне. Ну, Овны для нас как себе ребята. Дело в том, что, ну, вернее, как ребята, они нам очень даже близки по духу, поскольку мы имеем одного общего управителя, Марс. Но они у нас отвечают за шестой дом. Шестой дом, у нас связан с сферой работы и здоровья. И учитывая, что Луна в этот период будет образовывать, ну да, можно сказать, точный аспект к Марсу. Это указано. Ну, единственный плюс в этом, что он расходящийся, поэтому есть шанс, что это уже, знаете, что-то уходит, вот отходит уже прошлое. Я даже думаю, что вот за 4 дня до этого полнолуния уже многие что-то почувствуют, что-то от вас отпало. Слава Богу, что он расходящийся, это признак того, что что-то уйдет. Причем вот вы сами осознаете, что больше нет ну, никакого сенса там, работать в каком-то направлении, которое не приносит вам того удовлетворения, которого вы ожидаете. Ну и, соответственно, по здоровью очень многие. Пожалуйста, обратите внимание, потому что здесь есть такое небольшое указание на, возможно, очень сильные головные боли. Вот, вот как-то вот 4 дня до и после постарайтесь как-то так на позитивчике провести. Ничего важного не планируйте. Далее. С 22 по 26 октября Венера будет образовывать квадрат. Ну, квадрат... Это у нас напряженный аспект, который создает много-много энергии. И для вас эта энергия будет связана со сферой любви, любовных отношений. И это, и это, значит, деньги и любовь, это есть вероятность ошибиться в ком-то, в чем-то, может быть обман от ваших любимых, особенно на деньги могут развести. ну хорошо, если, например, это ваши дети, поскольку пятый сектор, он еще за детей отвечает. Ну, дети это ладно, но вот если любимые я разведу, то это будет обидно элементарно, это вы можете потратить свои денежки, но будет у вас такое вот поползновение, желание вложить денежки, потратить ради, ну, на любимого человека, ну, или на родного ребенка, что-то сделать для него, ну, например, мог клянчить, там, просить какую-то вещь или, э, или игрушку, вот вы раньше не, не хотели, держались, а вот в этот период можете не сдержаться и все-таки выполнить его просьбу ну и плюс здесь еще подключается с 26 по 28 будет действовать аспект, который создает благоприятное такое очень оптимистичное, радостное вам настроение. Это секстиль, да, тоже секстиль к Юпитеру. Юпитер находится тоже в зоне семьи, не любовных отношений, а семьи. И это признак того, что вы точно, ну, вас ожидает, вы знаете, какое-то приятное событие в стенах вашего дома. Вот мы еще будем по второй части смотреть подробнее, так что посмотрим, что, что же это такое может ожидать. Ну и последнее, 30 числа. Наконец-то наш родненький Марс переходит в наш знак, в скорпион. Наконец-то все скорпионы активизируются. Наконец-то уже все неопределенное станет становиться определенным. Наконец-то появятся силы, возможности продвигать свои проекты, что-то делать, проявлять свою активность. И, наконец-то, мы почувствуем себя в полном в полными сил. И возможностей. Ну и что? Что еще это может дать? Э, ну, на я думаю, что по астрологической части по астрологической части мы на сегодня за закончили. Сейчас я быстренько посмотрю аспект от Марса. Да, ну, в принципе, здесь он ничего такого пока не дает на первых в первых градусах впоследствии там будет квадрат образовываться, но мы потом до него дойдем ну, как минимум он дает огромную пробивную силу и причем, вы знаете, не дурную силу а когда человек сначала вот продумывает хорошо что ему нужно делать выжидает и потом неожиданно наносит удар то есть человек действует именно в нужный момент, а не когда попало не тогда, когда ему стукнуло в голову. Поэтому я думаю, что этот Марс с 30 числа, он многим откроет очень много возможностей для реализации планов. Ну что ж, да, первую часть мы закончили, сейчас будем переходить к следующей, ко второй части нашего прогноза. Итак, сегодня я буду использовать вот такой вот Таро снов, Очень красивые карты Использую его достаточно редко ну, Послушаем, что сегодня оно нам расскажет Итак, как окружающие будут воспринимать представителей знака Зодиака Скорпион В период 7 октября по 4 ноября Сем Семерочка кубков Ну, Это указание на то, что мы будем мечтательными Немножечко не в себе, на своей волне, знаете, даже как немножко пьяненькие, что ли. Ну, на самом деле, это очень хорошее такое состояние, когда наконец-то многие из нас выйдут из решения, из постоянной озабоченности о решении каких-то там проблем, и многие захотят расслабиться и побыть чуть-чуть так, навеселе. Хорошо. А как будут обстоять дела с финансовой сферой У Скорпиончиков? Пятерочка мечей. Пятерочка мечей говорит о том, что свои денежки будете добиваться. Ну, это здесь не тяжелый труд, а знаете, какая-то такая тяжелая победа будет. Буквально вырывать их будете из чего-то. Ну, давайте уточним на всякий случай. Четверка мечей. Интересно. Все, я поняла. Я поняла. Еще здесь дома кубков. Ну, соответственно, это скорпионная карта, и она очень часто связана с психологией, эзотерикой. Ну вот для женщины это актуально. Значит, тут ситуация выглядит таким образом, что работать будет не особо хотеться, будет очень сильно хотеться полениться и ну, буквально заставлять себя будете. Буквально заставлять себя ну, что-то делать. Для мужчин, женщина ваша будет заставлять вас вот буквально там пинками, давай, давай, иди работать, давай, иди зарабатывай, мне нужно и это, и то. Ну, нет, тут не пинками, тут другая женщина, она так чувствами, эмоциями, слезами может доставать. Хорошо, давайте посмотрим, что, что, что. Ждать скорпиончиков. В работе? В работе. Суд? Нет. Сила? О, отлично. Сила это когда вы включаете все свои ресурсы. Но ну, тут, кстати, идет намек на то, что вы буквально тоже себя будете заставлять. Сколько предпримите усилий, столько и заработаете. Хорошо. А что же вас ожидают в целом в карьере, в ваших главных планах, целях? А тут... Король кубков. Мужчина, посмотрите, может быть, он вам кого-то напоминает. Мужчина водной стихии, рыбы, рак, скорпион. Очень чуткий, очень нежный. Он знает, на какой козе к женщине подъехать, как за ней ухаживать. Ну, это для женщин. Для мужчин здесь может быть указатель, что... Показатель, что для э, какого-то вашего главного продвижения вперед по карьерной лестнице необходима помощь такого человека. Еще это может быть близкий человек, отец, брат, но ну, кто-то, кто вам поможет, кто берет над вами так шефство. Теперь, что что по здоровью? Пашку, хорошо, вообще отлично отлично, ну здесь может быть небольшие какие-то профилактические меры, прием каких-то лекарств, может быть просто переход на более-менее правильное питание, в принципе ничего негативного не светит. А теперь давайте зададим вопросом по дому, по семье, что, что у скорпиончиков? Боже мой, просто прелесть у вас сегодня, у вас тут кубки, двойка, а девятка кубков, жесть. Посмотрите на эту картиночку. Человек счастлив, вокруг там вино, там всякие явства, изобилие. Человека все устраивает. Но единственный здесь намек есть на то, что, знаете, как бы человеку хорошо и одному, и одному сам, самому собою. То есть вам все равно, в паре вы, не в паре, вы счастливы, вас все устраивает. Ну, если вы в паре, то, собственно, вам тоже все очень будет Хорошо. А, и это же еще и период скорпиончиков начинается. Да-да-да. Поэтому как раз вот всякие возлияния не будут актуальны. А что же в любви? Давайте посмотрим. Четверочка кубков. Вы знаете, что-то вы никакой застой, застой чего-то особой радости не ожидается. Ну, давайте уточним. Это же любовь. Любовь, это же интересно. Отшельник. Ну, блин, что же такое. Посмотрите, в сочетании... Вот так вот их надо читать. Нет, вот так вот. У меня зеркально. Значит, застой в любви. Что-то, что-то уже вам поднадоело. Поднадоело находиться в одиночестве. Еще знаете, как он читается? Как эгоизм и зацикливание на своих проблемах. Здесь есть опасность в том предостережении, что вы можете не заметить те Кубки наполнены, которые вам подносят, слишком зациклены на чем-то своем, на то, что, возможно, вас травмировало когда-то, но оно уже прошло, забыто. Вы еще до сих пор можете как-то сидеть иногда мыслями туда возвращаться, или думать, что вот раз там не повезло, значит теперь везде будет все плохо. Нет, нет, хорошо. Давайте вообще совет посмотрим вам на любовь. Красота. Смотрите, шестерочка кубков. Здесь есть свет немножечко, знаете, как-то окунуться в прошлое. Может быть, стать похожим на ребенка в детство. Свой взор в детство. А еще направить. И еще это указание, что вы можете кого-то встретить, кого вы давно-давно не видели. И с этим человеком у вас могут даже сложиться очень интересные романтические отношения. Да, учитывая, что тут дальше выпала девяточка пентаклей, то отношения могут быть, конечно, но ну, очень яркие. Очень. Я тут хочу направить. Богатые, яркие. То есть, когда вы от них будете значительно больше получать, чем вы даже рассчитываете. Хорошо. И совет вам на месяц. Давайте совет. Основной рыцарь мечей забрала вверх и вперед. Это карта активности. Она, кстати, очень тесно связана с энергией Скорпиона. Но я так понимаю, что основная активность, она все-таки должна уже быть где-то ближе к концу, к концу месяца. Когда там уже Марс подберется поближе к Скорпиону, тогда и начинать. И что вам это принесет? Дама мечей. Ну, посмотрите, тут мечи, мечи. То есть, практичность. Практичность. Холодный разум. Жесткость. Ну, очень. Хорошо, сейчас посмотрю, мне ради интереса, что здесь в конце. В конце здесь у меня колоды жрица показала. То есть, она поможет решить какие-то задачи. Да, вот не верх ногами, вам показываю, да, поможет решить какие-то задачи, тайны, и решится вопрос, может быть, даже для кого-то с одиночеством, ну, либо с какой-то застывшей ситуацией. Ну что ж, надеюсь, что прогноз будет интересен. Дай Бог, чтобы он сбылся. Лайкайте, пожалуйста, комментируйте, поддерживайте мой канал, и до встречи в следующих прогнозах.